Воу! Да! Yeah. Почему он несется как у Не дайте ему <свист> Да! Освобожденные наблюдатели будут блокировать преследователей и скрывать вас из виду. O que кто-нибудь! Да кто ты такой? Ты заплатишь за свои заплатишь грехи. за свои грехи! Хочешь убить? Ну, будь подвержен. <плодисмент> У тебя нет ни малейшего шанса! Со мной Аллах! <плодисмент>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 Что нужно? Обошел кучу торговцев сюда, и не нашел ничего нужного. Да, может, я покажу тебе Фаэль, весь мой товар. У меня есть то, что тебе нужно. Здесь все, что нужно. Да. Что, да. что? Да. ты выбрал? Да. Скидки на да, все товары. Куда Подходите! Будьте здесь, друзья. Надо да, показать тебе, что вокруг нас дня. смотрит, ждет, искушает нас. Будьте Ха. сильными, сильными, как Салахаддин. И сражайтесь с врагом. Так, как можете! Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим! Мы не должны дать ему возможности сделать это! Этот город наш, он всегда... Чего тебе надо? Интересно, что он за Почему же Он лежит, как угорелый. О нет! <свист> Что он делает? <свист> Смотри-ка! Должен прекратить это ребячество. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. Что-то понравилось. Куда он пошел? За это ты поплатишься жизнью. Лучше вам а. тебе нигде не найти. А. Мог бы за это. Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. вас будто что-то Здесь Все, что тебе нужно. Мы а, Мы делаем, что нам угодно. Аллах с нами, старик. надо сказать... помогите кто-нибудь. Уйди с дороги. Тебе Сейчас ты не верь, путь на не Что я сделал не так? ты, жалок. Я... ты. уже проиграл, я... даже если и не понимаешь ты. пока ты.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 Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Убийца разбил его Ох, как это ужасно. Где тот, кто заварил эту кашу? Люди, подходите. Посмотрите на мои товары.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 То, что тебе нужно. Смотрите, смотрите этому смотрите, должно быть довольны. Уходи, я пощажу тебя. Мои. Ваши поезды не закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Если Ричард захватит, я буду его <свеч> остановить. <свеч> я покажу тебе, как лазить по карманам. Правильно, Ди, мирович, мирович. Сделать это, это, это, я не Если устали от низко Мой товар Защищать его до самой смерти. здесь такого не случится. Подходите, смотрите, вы останетесь Будь довольны. Сделки, король, его не Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все. Хочешь, хорошую сделку? Уходи. Она ждет тебя, подходи, подходи. Я Добрый день, дорогой друг, если я чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете Здесь вы найдете все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 Так, Осторожнее! Смертельно! Почему? Почему? <жел> ты, ты спас меня! Ты весь город узнает о твоем подвиге. Что здесь происходит? Где тот, кто заварил эту кашу? Зачем он это делает? Мир и покой тебе, Альтаир. Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире. М -м, боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. Кто это сделал? Ха! Зачем он это делает? На помощь! Помогите! Ты смеешь красть в меня на глазах! <связь> За это ты поплатишься жизнью! Зачем Странно, никогда Чего раньше не видел я ничего я подобного. На помощь! Помогите! Вор! Грязный вор! Грязный <связь> воришка! Увидишь, <связь> тебя трубят руки! <связь> севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. А. Салах один скачет... «Так они послали тебя? Дабы остановить... Интересный выбор. Хотя не мне судить. Рафик просил меня понаблюдать за базаром, который Тамир зовет своим домом. И вот что я обнаружил. У юго-восточных ворот собираются некие люди, которые не очень-то ладят со стражей. Попробуй заслужить их доверие, и наверняка они смогут тебе помочь. Будьте сильными, сильными, как Салахаддин, и сражайтесь с врагом так, как можете. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Нужно. Чего тебе надо? Кошмар какой, там могла обслуживать. Смотри, быть я. куда идешь. Люди подходите, посмотрите на мои товары. Только говорю Ой, тебе, это крысы. Нет, это дети, я слышал их смех. Крысы, дети, все равно это мешает работе. Шумят они. Надо, чтобы кто-то поднялся и согнал их оттуда. Как они вообще туда попали? Наверное, через центральный двор. Надо попросить стражу посмотреть. Ха, это вряд ли. Они все заняты лизанием пяток своему господину. Делаешь мне больно? Что-нибудь приглянулось? Грязный воришка, увидишь тебя, отрубят руки! Ну помогите же! Грязный воришка, увидишь тебя, отрубят руки! Крашь меня на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Он сбил человека. Помоляйся. Зачем я это сделал? Иди, да ты, подходи, посмотри мой товар. Подходи. Пойдите, мне нужна помощь. Я кое-что взял у одного из людей Тамира. Они ищут меня, пожалуйста. Проводи меня в безопасное место, и я с тобой поделюсь. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного. Поверь, здесь такого не случится. Нужно, я уверен. Сгляни и убедись. Неверный, умри. Хочешь хорошую сделку Я С дороги! Мы в безопасности. Отсюда я доберусь сам. Вот, возьми. Это что-то вроде приглашения. Надеюсь, оно поможет в твоем деле. ждать а! и сейчас а! А! А! понимает чего он хочет добиться. <говорит> <говорит> Люди, подходите. Посмотрите на мои <говорит> дома. Она ждет тебя, подходи, подходи. <говорит> Да, позволь показать тебе весь мой О, товар. О, какая я вы еще рука. Ваши неверных. закончены. что вы можете Смерть пожелать. и ужас несут они нам. Салах один скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за вас. Отстань от что меня, я помер. ничего не сделала. Вод, грязный вон. Вод, король и его армия неверных. Они пошли против моря. Кажется, я видела все, что можно. Для чего он это делает? Он сошел с ума. <свист> Скажите, зачем он это делает? Что за болван? Может, этому безумию есть объяснение? Вот! Грязный вор!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 Перемотка на более поздний участок памяти. Бор! Грязный бор! Прекрати, ты делаешь мне больно! Бор! Грязный бор! Это больно! Перестань! Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Япу, его уже не остановить. Добро пожаловать. Нигде не найти Ты видел раньше такое? Люди, подходите! Посмотрите на мои товары! Ничего себе! Разный вор. Тебе что-то нужно? Поднимайте мне, граждане! Если вы устали Мой от низкокачественных под товаров, пару все монеток. ко мне! И Мой товар лучший! Я подайте хоть чуть-чуть. Не создавать. умоляю, не уходите! Подайте пару монеток!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 А теперь за работу. Хочешь хорошо что Нажм тебя, подходи, Пыляйте, подходи. Ужасно. Что-нибудь. Просто ужасно. Ой, прошу, ой, ты так где не случился? У меня есть.. Все, что вы можете пожелать. О, ты выбрал правильное место. Нет лучше торговцы. убью тебя на месте. Хочет меня убить. Помогите! Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Это пустая бренда времени. Успокойся с миром. Ты заплатишь?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 Хватайте его! Он не уйдет! Я тебя поймаю! Остановите его! Давайте бежать, тебе некуда! А! Оттуда выхода нет, ему конец. Я нашел его, вот он! Я вижу его, вот он! Вот он. 嗯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 Вылезайте, мистер Майлз. В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых.